шалом православные и есть у нас замечательная новость за которую можно накатить 300 грамм концентрированной бояры в общем наш любимый академик заслуженный академик или уважаемый академик авторитетный академик российской академии наук Рамзан Ахматович Кадыров заявил что ему нужна Нобелевская премия напомню Против Кадырова недавно ввели американцы санкции, и все мы знаем, что санкции нам только на пользу. И как только ввели санкции против Кадырова, Кадыров стал генерал-майором. Но этого, конечно же, недостаточно. Ну, просто Кадыров Рамзан Ахматович, величайший человек в истории галактики, да что там галактики, в истории вселенной. И вот теперь он получит Нобелевскую премию. Ну, мне почему-то кажется, что прям он получит Нобелевскую премию. Ну, он не может не получить Нобелевскую премию. Не трогайте русских! Б... Смотрите, как красиво звучит. Авторитетный академик Российской Академии Наук. Нобелевский науряд Рамзан Ахматович Кадыров. От Сахалина до Калининграда. Вместе с нашими друзьями, вместе с нашими именемышленниками, вместе с нашими родителями, вместе с нашими детьми поддерживает Рамзана Кадырова. За честность и за прямоту. Новости из Хабаровска. В общем, в Хабаровск отправили Шнура. За личность Шнура, как-то знаете, я даже не знаю, что про него сказать. Я его никогда не уважал как музыканта, ну по той причине, что он писал дебильные песни для быдла. Ты доигрался, скрипоносный базатер. Это тебе не водинки там, не хихи хаха и не книжки писать, и не картины масла. Я тебе ебало расквашу просто-напросто. Скрипоносный базатер. Ну, конечно же, поклонники Шнура будут со мной спорить, скажут, что Шнур писал высокоинтеллектуальные песни, которые нужно понять. На самом деле, он писал тупые песни о жизни алкоголика, и, в общем-то, другим алкоголикам такие песни, соответственно, нравились. Мне он никогда не нравился, и его творчество я никогда не уважал. После того, как он продал свою задницу, стал депутатом, как мы помним песенка «Выборы, выборы, кандидаты». Выборы, выборы, кандидаты и когда он пополнил ряды тех, кого он называл пидоры. он окончательно упал в моих глазах ниже «Плинтуса». Вот сейчас Шнура отправили в Хабаровск, он там прикидывается своим, но по-любому будет продвигать свою прокремлевскую тему. В общем, он будет пытаться слить протест. Сижу, не пью, уже с утра, на буду, Я должен быть трезвы, чтобы в графу крест. Эй, голосование. Бункерный дед скоро наградит чиновников и артистов за подготовку к голосованию по поправкам в скрипотуцию. Чиновники и артисты получат дедовоевательные награды, есть чем гордиться. Лет через 20-30 будем носить этих чиновников на палках в бессмертном полку. Опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к занесло? Неужто вам покой не по карману. Ну и следующая новость. Кому-то она покажется неожиданной, кому-то вполне ожидаемой. В общем, Министерство финансов решило конфисковать подозрительные сбережения граждан. То есть, если у вас есть деньги, происхождение которых вы объяснить не можете, просто их отберут. Ну, конечно же, это ни в коем случае не коснется чиновников и депутатов, потому что у них нет подозрительных сбережений. Ну, а какие есть, они находятся, в общем-то, в офшорах и в различных швейцарских банках. Эти накопления находятся в имуществе за рубежом, да. Ну, Минфин их даже проверять не будет, потому что Ворон Ворон... Так что, друзья, пришло время зашивать карманы. Россия 2028 Тогда получит каждый гражданин по ебалу. И новости из мира российской аналоговнетики. В общем, у робота Федора появился сын, но сын, судя по всему, умственно отсталый, ему не позволят управлять космическим кораблем. Я не знал, что у нас в России есть космические корабли, которыми можно управлять, которыми, блядь, управляют роботы блять я не знал что робот федор управляет космическим кораблем и вот мне интересно у робота федора появился сын это говорит о том что он рожден то есть его не создали на кафедре аналоговнетики в сколково да а его кто-то родил значит робот федор кому-то засандалил в протяжении всего полета с МКС на Землю человекоподобный робот Федор был активирован через стандартный шлемофон космонавта мог получать голосовые команды и даже отвечать на них. Командировка Федора на МКС длилась две недели. И за этими приключениями робота в космосе без преувеличения следила вся страна что никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. И вот, друзья, пока мы катаем вату, в России уже появились валежниковые олигархи. Вот, парни, новый Прадо. Вот до чего жадность людей доводит. Сейчас я покажу Дамир, уйди. Уйди, я людям покажу. Под саму крышу. Блядь. Этот. Алекс, побунтуй фигню. Новый он, новый. Сломай смысл, блядь. На себе. Ну. Нет, мы же этот картон <смех> уже <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Россия двадцать двадцать восемь. И на днях YouTube заблокировал канал «Царьград». «Царьград» — это такой э, пропутинский канал. Было у него чуть больше миллиона подписчиков. Точную цифру сказать не могу. Естественно, я подписан не был, потому что я не мракобес и не заднеприводный. Знаете, я думаю, что YouTube сделал правильно, потому что монархист, мракобес, скрипец не должен резвиться на просторах YouTube скрипец мракобес должен сидеть в своей землянке и плести лапти тем более царь кидал страйки кидал страйки ом тв кидал страйки белому рысью кому еще он кидал страйки я не знаю но в общем кидать страйки это петушиный поступок и даже среди моих подписчиков найдутся скрипцы которые были подписаны на царьград и которые мне напишут в комментариях, что в Царьграде не все петухи. Типа там есть хороший Проньков или Пронькин. Тут, знаете, есть такая древняя русская поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То есть, если этот Пронькин находился в сообществе петухов, значит он сам петух. Мстительный, злобный башкир, блять. И по поводу удаления... Конечно же, у Царьграда было довольно-таки много нарушений правил сообщества, но предполагаю, что удалили канал не за это. Просто до меня дошел слух, что директор, не директор, а какого-то спонсор или организатор какого, ну, то есть этот канал не был независимым. То есть это был канал, ну, все равно, что ТВ, телевидение, да, только на Ютубе. И был там у них главный организатор всего этого беспредела, Олигарх Малафеев И вот, э, по-моему, Малафеев Фамилию не помню И, в общем, этот самый олигарх Малафеев Попал под, стан... под, под станцию блядь. Попал под санкции э, США И, соответственно, его заблокировали Во всех американских ресурсах Ну, что-то типа того Ладно, друзья, давайте Пишите комментарии, всего доброго Сейчас нет в прудах и реках рыбы и огороды никто не садит. Давно, лет десять назад, еще до энергокризиса, правительство наше решило, что нужно казне побольше денег для строительства ракет гиперсверхновых. А деньги взять особо негде было, так как пиндосы и европейцы полезными санкциями страну обложили. Ну и нашла наша благоизбранная власть праведное решение. Сперва отодвинули пенсионный возраст на пять лет, потом Пару годиков подумали и вообще пенсию отменили. Но денег пенсионных на ракеты все равно не хватало, а страну защищать надо. Еще немного повысили налоги ну, в три раза примерно. Ну, тут проблема такая появилась. Налог можно брать только с рабочего человека, кто доход имеет. А в Россиюске на тот момент не больше 15% населения работало. Ну, сделало наше правительство ход конем. Всех! Всех безработных объявили самозанятыми и обложили налогом. Ну, например, не работаешь ты, но ведь живешь на что-то. Вот и плати налог. Дачников и огородников приравняли к фермерам. Мол, живут они богато и жрут от пуза. Значит и платить должны государству. Иначе на что ракеты новые строить? Защищать огороды от пиндосов? Надо? Надо. Вот и плати налоги. Ох, времена тогда наступили... Многие сделались жестокими налогонеплатильщиками, злостными должниками. Сажали их тогда в исправительные колонии целыми деревнями. А в колонии-то, гадов, кормить надо. Это опять же нагрузка на государственный аппарат. Вот тогда-то наш вождь и принял самое мудрое решение. Долги из должников решили взымать органами донорскими. Задолжал государству налоги? Будь добр, почку отдай. Опять задолжал? Глазное яблоко вынь да положь, селезенку там. Если ты совсем злодей и обворовал вождя на большую сумму, могли и полностью тебя на запчасти разобрать. По всей стране тогда раскинулась сеть заготовительных контор от Минздрав-здравозахоронения. В каждой больнице, почитай, органы вырезали.